Я Илья Малыш, здравствуйте! Сегодняшняя тема – смех над своим поражением. Когда мы побеждены, когда мы сдаемся, когда мы проиграли перед человеком, спасовали перед ситуацией. Мы часто негодуем, часто злимся, пытаемся мстить, рвем на голове волосы, обижаемся, злимся. Мы никогда не задумаемся, что это положение вещей, такая реакция ошибочна и пагубна. Во-первых, она, эта ситуация, вас еще более ставит на колени, буквально на лопатке, ложит вас на землю, когда вы чувствуете, что проиграли. Вы чувствуете, что вы обижены, что вас раздавили, вас уничтожили. Всегда ищите виноватого, готовы мстить. Но задумайтесь, если бы вы смеялись над своим поражением, если бы вы смеялись над победой того человека, который над вами взял верх, как бы вы отнеслись ко всему этому, я думаю, с иронией, это бы вам придало сил. Очень важно, в любой ситуации, когда вы сдались, проиграли, вы не должны обижаться, вы не должны искать виновных, вы не должны мстить, не должны таить обиду, просто смейтесь, просто смейтесь, ржите диким смехом над тем, что с вами произошло, и это даст вам силы, это поможет вырастить новые крылья, взрастить новые перья на ваших крыльях. Вы будете окрылены тем, что он стало смешно, а значит вы над ситуацией, значит вы сильнее того, что с вами произошло. А это значит, что впереди новые шаги, новая ступень. Это вам поможет выкарабкаться, это вам поможет осознать одновременно цель будущего и основания вашего проигрыша. Вы не будете искать виноватых ни в себе, ни в людях, ни в ситуации. Вы просто подниметесь, встанете с колен, посмотрите своему сопернику или на ситуацию с другой стороны и сверху. Затяните пояс потуже и будете наступать снова и снова. Вы будете добиваться своего не на первый, не на второй, может на третий раз у вас получится обязательно. Если вы всегда будете вставать с колен и всегда будете смеяться, тем самым показывая, что вам не страшно, что вам не больно, что вы идете к своей мечте к своей победе. Играющий, с хорошим настроением, с долей юмора и, может быть, чуточку сарказма. Это поможет, это работает. Не плачьте. Не нужно негодовать. Не нужно отчаиваться, испускать все на тормозах, опустив руки и полностью разочаровываясь в себе и в людях. Не делайте так больше никогда. Любой проигрыш это значит то, что все закончилось плохо, а значит не закончилось, следовательно. Как в любом фильме, как в любой истории должен быть хэппи-энд. Ваш хэппи-энд буквально у вас в руках. Стоит лишь ухмельнуться, улыбнуться, посмеяться от души. Вооружившись смехом, вы вооружаетесь уверенностью в своем будущем в своих собственных силах. Никогда не отчаивайтесь, смейтесь над, над своей, по, своим поражением, не над победой того, кто у вас ее отобрал. Вам это придаст сил. Вас это вдохновит, воодушевит, и вы обязательно эту победу присвоите. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.